На Миро идут спешные работы. Движение автомобилей запустили по всему проспекту, но пешеходы вынуждены обходить ямы и песочные горы. Центральная улица стала лицом масштабного ремонта городских дорог. Впервые за долгую историю Красноярску выделили на эти цели 2 миллиарда рублей. На них ли 73 километра улиц. Но ну, а ремонте судят только по этой центральной. Наверное, не это мы хотели все увидеть. Совершенно не то. Совершенно то. Что не устраивает? Абсолютно все. Я думаю, это в доме сумасшедших этого не хотят. А мы хотим все-таки жить комфортно в городе, который. Ну такого безобразия я еще не видел. О проблемах на Мира заговорили, когда вовремя не открыли первый участок от Каратанова до Парижской коммуны. Вдруг выяснилось, что ремонт этого проспекта – дело непростое. Откуда ни возьмись, взялись неучтенные колодцы, в том числе и со столетней историей. Все лето общественники просили сохранить на проспекте парковочные карманы, но их убрали якобы для благой цели – увеличить среднюю скорость движения. В итоге автолюбители все равно паркуются и еще сильнее мешают движению. Новая ливневая канализация сушила некоторые лужи, но со всеми справиться не смогла. Проспект Мира вообще очень тяжелая улица в части уклонов, то есть как бы есть участки, на которых в принципе нет возможности сделать ливневую канализацию в связи с отсутствием точек подключения. Поэтому маленькие незначительные лужи вдоль вот, приладковой зоны, вдоль борта, это не есть нарушение, ну как бы пешеходной доступности они не мешают. Поэтому ничего страшного в этом нет. Все дорожные работы в городе должны завершиться до 30 октября. Но проспект Мира по срокам пока в зоне риска. Благоустройство на центральной улице может продолжиться и в ноябре. Кроме этого, подрядчики запаздывают со сдачей Новосибирской улицы и Елены Стасовой. Не хватает сухих дней. У Елены Стасовой нужно отметить, что основной объем работ закончен. То есть уложен верхний слой сольтобетонного покрытия. Осталось там немножко устранить по По улице Норильска у нас сегодня действительно... В принципе, полный объем работы закончен, кроме верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Сейчас подрядчик ждет погоду. О качестве самих работ по укладке асфальта пока никто ничего плохого с аргументами в руках не говорит. Но мэрия уже потребовала от дорожников переделать участок в 4000 квадратных метров на улице Алеши Тимошенко. В остальном итоге ремонта водители устраивают. Ну, я пользуюсь красноярским рабочим и коммунальным мостом. Mm. Вот основная моя. Как вам на Забаканской протоке отремонтировали? Ну, слава Богу, что отремонтировали. Ну, вот здесь, например, по Карла Маркса. Ну, что Только это? они просто долго делались, дороги. А стало, в принципе, лучше никаких улучшений к лучшему не увидел, только к учу. Последний комментарий, скорее всего, относится к той ситуации, на которую недавно обратили внимание активисты Федерации Автомобилистов. На пикете они потребовали от мэрии не только ремонтировать дороги, на которые выделила деньги Федерация, но и не запускать другие улицы и представила чиновникам список из 75 адресов, где дорожное полотно пришло в негодность. Администрация города, занявшись осваиванием федеральных денег, забыла про обслуживание основного города. Мы видим, что как освещения не было достаточного в городе, так и нет. Мы видим, как разметку у нас наносят, она через неделю стирается. Вот этих вот фактов очень много накапливается, и а, вот как администрация города будет на сегодняшний момент выкручиваться, непонятно». В следующем году на ремонт городских дорог вновь выделят большие деньги. Летом 18-го городу предстоит такой же масштабный ремонт. Пока точно известно, что реконструировать будут улицу Ленина, Тотмина, Копылова и коммунальный мост над основным руслом Енисея. Учтут ли ошибки этого года проектировщики, подрядчики чиновники, узнаем через год. Дмитрий Пименов, Дмитрий Кудько, Алексей Егоров. Афонтова новости.